Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем прохождение Риджи. Пойти и блин нарвался уже. Нет боеприпасов. Так хорошо, что я вооружен. для руки. Пошел... Какой-то круглый Осторожно, дверь, друг это мертвая земля. Кажется, те не чувствуют себя здесь, как дома. Нужно глядеть в оба, нельзя, чтобы нас застали врасплох. Учили бог. Like, лучше раздавить. She didn't do it. И шкуры себе шляпу сделаю. Тебе шляпу сделаю. in the battle. Сырое черное сердце пахнет ужасно, но обладает кое-какой магической силой. Я полагаю, что смерть мироловного теневого ключа. владыки надо ранить все твоих рук. Молодец, мой друг. Насколько я могу судить, все идет по плану. Что мне теперь делать с черным сердцем? Ну я же говорил, покажи его шаману. Только они знают, как облегчить твои страдания. До тех пор продолжай собирать черные сердца. Шаманы испробовали на тебе черное сердце. Да, сразу несколько. Я приберег одно на всякий случай. Оно еще у тебя? Э -э послушай, оно мне еще пригодится. Ну давай, где оно? Я спрятал его в сундуке. В тайном месте на Ригуа. я покажу тебе на карте. А вот и ключ. Доволен? Можешь больше не беспокоиться о теневом владыке на западе. Почему? Он что, ушел? Нет, о нем позаботились. Хочешь сказать, ты приложил к этому руку? Да, так и есть. Хм, впечатляет. Одной заботы меньше, но, увы, список все еще длинный. Так или иначе, прекрасная работа. Возьми, тот, кто служит нашему делу, не уйдет с пустыми руками. Еще кое-что о рудниках. Да. Поставки из северного рудника пойдут по графику. Славно. А то я уже волновался. Не был уверен, справится ли валамир с такой важной задачей. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но если все хорошо, я тебе поверю. Спасибо за... На. Еще раз... Теневой владыка мертв. Теневой владыка? Так это он напал на нашу хижину? Я так думаю. Ах, не могу в это поверить. Я вернусь в хижину и поймаю еще. Хорошо. Береги себя. Вот как надо. Я уверен, у меня было яблоко. Ладно, давай устроим поединок на руках. Ладно, покончим с этим. И не думай, что будет легко. Ну, так что скажешь хорошо бери золото и оставь меня в покое поборемся еще на с тобой не ты мне чуть руку не вывернул повезло просто хм, ладно но в таком случае давай бороться на золото я не провожу занятий и чтобы ты знал я борюсь на руках только по утрам Что без дела? Нет, нет и нет Банан? Ты же обещал дать мне эликсир Нет, нет, нет, я уверен, ты просил банан Это немыслимо Немедленно дай эликсир Молодежь, никакого уважения к старшим Держи, а теперь дай спокойно поработать тебе не нужны темные грибы темные грибы что они делают у тебя в карманах я же ясно запретил торговать ими ты понимаешь что их поедание может нанести непоправимый ущерб мозгу да и поэтому я хочу чтобы ты их взял что ты с ума сошел я разве предлагал их есть я хочу чтобы ты их сохранил Сохранил? А, понимаю. Да, это можно. Возьми. Не нужны они мне. Хорошо. Я знаю, где их скрыть от любопытных глаз. Возьми эту скромную компенсацию. Покажи. С... Чё? Синие растения, они... Живо. Погоди-ка, а ты не... А, забудь. Выкладывай. Не ты ли тот парень, о котором болтает вся округа? Неужели? Да, говорят тебе все по плечу. И гномов знаешь не по наслышке. Значит, ты отвечаешь за гномов? А, если бы только за гномов. Тут еще и жена моя, Паула. Она вечно донимает меня всякими пусть я как бы Жень и не говори гномы наверняка не да ага они все на одно лицо а надо найти еще троих Магнус выдал мне список но у меня нет времени на этих засранцев на что это похоже здесь все трудятся с полной отдачей мы с женой специально переехали на Таранис на жизнь не жалуемся по крайней мере, тут тихо и спокойно. Но если маги запустят реактор, мы перепугаемся до смерти. Расскажи подробнее о реакторе. Мне от него не по себе. Строго между нами. Если это чудо рванет, нам крышка. У тебя есть причина для беспокойства? Ну, маги ведь тоже люди. А люди порой ошибаются. Одна ошибка в их расчетах и... Я разберусь с гномами. Ты разыщешь их для меня? Ага. Хорошо. Вот список Магнуса. Речь о гномах Дакеле, Фарисе и Гади. Я черканул о них пару заметок. Где мне искать? Если верить моим заметкам, один прохлаждается здесь, в л... Другой... Понял. Я нашел Дакела. Он здесь, в руднике. Благая весть. Вот твоя награда. Я нашел Фариса. Он на хорошем руднике. Прекрасно. Я нашел Гади, Он работает на складе мастера Ромульда. Рад это слышать. Я доложил тебе обо всех, гнуп. Отлично. Тогда я заполню список. Возьми. Ты правда это заслужил. Я... Правильно. Мы победим. А потом я дам тебе пороже. Не. Что? Что? я упаду и все получится или, или самое страшное Так ты приветствуешь новичков? Нет, только слабаков. Я услышал достаточно. Чем я тебе не угодил? Довольно. Пора прекратить эти игры. Игры? Какие игры? Информация. Вот что мне нужно. Я спровоцировал тебя, и ты рассказал мне кое-что о себе. Мой наивный друг. Это кого это ты называешь наивным? Ты меня не слушал. Ты снова дал себя спровоцировать. Тебе стоит быть похитрее. Только силой ничего не добьешься. Полагаю, на сегодня с тебя хватит. Почему ты стал стражем? Ну, с одной стороны, можно уговорить себя в том, что здесь безопасно. Но настоящая причина в том, что у меня есть крыша над головой и еда на столе. Твои слова неубедительны. Хе. Мне наплевать на добычу кристаллов. Я не собираюсь работать на этих рудниках. Поэтому мой девиз прост. Не высовывайся, и будешь жить хорошо. Зачем нужна информация такому человеку, как ты? Разве не понятно? Информация ценна. Иногда информация может повлиять даже на исход войны. Внимательно слушай, и сможешь заработать кучу денег. Значит, ты богат. Я недолго буду богатым, если скажу тебе об этом. Не разменивай по мелочам плоды своего труда. Древняя уличная мудрость. Ладно, ты богат. Какую информацию ты можешь мне предложить? Поскольку ты не ходишь в краул и не занимаешься распределением припасов, у меня мало что есть для тебя. Конечно, у этих бюрократов в рясах кое-что имеется. Но ты и сам это скоро узнаешь. Нет, у меня к тебе другое предложение. Достань золото, и я научу тебя парить трюков. Что мне нужно знать о лагере? Ты же не ждешь, что я прочту тебе лекцию? Нет. Хорошо. Потому что рано или поздно ты сам обо всем узнаешь. Я лишь посоветую тебе чаще заглядывать в заднюю комнату таверны. Иногда-то можно встретить людей, которые захотят поспорить, кто больше выпьет. «Меня никто не сможет перепить». «Ты не первый это говоришь. Многие уже просыпались башкой в бочке с водой. Чтобы доказать, что тебя никто не перепьет, есть только один способ. Как только ты увидишь, что в задней комнате таверны стоит человек с бутылкой в руке, ты можешь вызвать его на состязание. Победит самый крепкий». «Чему ты можешь меня научить?» «Что ты хочешь узнать?» Я хотел бы увеличить свою жизненную силу. Почему нет? Расскажи о себе. Я воин. Я никогда ничем другим не занимался. Сначала сражался за инквизицию, а теперь за магов. Я охраняю. Какие правила в лагерь? Поговори с фринком. Он тебе. Ты хорош в своем ремесле. Ты знаешь, в конце концов. Но если ты будешь меня учить, это случится не скоро. Ладно. Почему бы и нет? Ближний бой это мой конек. Давай посмотрим, чему я могу тебя научить. Каковы ставки? Забудь об этом. Мне хватит и победы над тобой. Правда? Знаешь что? Если ты проиграешь, угостишь ребят Грогом. И сколько это стоит? 300 золотых и ты в деле. Но запомни, если проиграешь, не получишь никаких кристаллов. Но ты можешь вызвать меня на поединок только в таверне, если будут деньги. сыграем на твои кристаллы легко но не забудь если ты проиграешь утешительного приза не будет нет силы в руках не будет и кристаллов так что за дело и покажи мне из чего ты сделан Ну а теперь, что ты скажешь? Поверить не могу. Отлично! Я впечатлен! А мои кристаллы? Вот кристаллы. И твоя ставка. Благодарю. Еще один поединок по Армреслингу. Входишь во вкус, да? Хорошо, но учти. Я буду ставить только по маленькой. Не хочу оказаться должником у местных ребят. Ты знаешь, как это делается. Брось мне вызов у стола, и мы тогда начнем. Что? Ты знаешь о прямом? Ты научи меня. Гонь to... Все. Я... Я еще к этому не готов.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 Слишком сложно. Тут у меня залетело Пипец, баган было, все Ладно, в следующей встретимся Я не знаю, что мне теперь типа, Надо опять добираться Всем пока До новых встреч